Молодой человек, с утра бросающий снег. Воздух свежий, морозный, в котором вирус дремлет грибозный. Кирпичи тягающий кран, настроение грустная смена. Луч проектора на экран и пустой барабан Вселенной.